Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Сегодня состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Казахстана. В ходе разговора Сурумбай Джеймбеков тепло поздравил Касым Джомар Токаева с днем рождения. Пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности. Глава также обсудили, главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обсудили участие в предстоящих международных многосторонних мероприятиях. В завершение телефонного разговора главы государств подтвердили твердую решимость всесторонне развивать взаимовыгодное партнерство, укреплять традиционные кыргызско-казахстанские отношения дружбы, добрососедства, союзничества и стратегического партнерства на благо двух братских народов. Соромба Джембиков сегодня в рамках рабочей поездки посетил средние школы имени Льва Толстого и номер 10 МОНАС в городе Балакче из Сыкульска области. По информации директора школы имени Толстого Инны Насибулиной, учебное заведение является инновационной гимназией. Тесно сотрудничать с местными властями, родительским комитетом и бывшими выпускниками. Например, в 1984 году выпускниками школы был создан благотворительный фонд «Большая перемена», выделивший на ремонт школы 34 миллиона сомов. Отремонтированы и обновлены столовая, гимнастический зал, комнаты в подвале оснащены оборудованием кабинета труда. Один корпус школы полностью отремонтирован, созданы все необходимые условия для младших классов. На сегодня проводятся работы по улучшению территории школы и спортивных площадок. По инициативе мэрии выделен поддерживающий грант на 2 миллиона 700 тысяч сомов на ограждение территории. Из республиканского бюджета предусмотрено 11 миллионов 700 тысяч сомов на ремонтные работы. В школе с проектной мощностью 960 учеников обучаются 1562 ученика. Президент Сурумбай Джембеков, осмотрев учебные кабинеты и здания школы, побеседовав с педагогическим коллективом и учениками, выразил удовлетворение деятельностью руководства и коллектива учебного замедения. Он особо отметил помощь выпускников школ, которые, будучи за пределами страны, инвестируют в развитие системы образования своей малой родины. Выразил благодарность директору школы, которая смогла мобилизовать внешних инвесторов, что может служить хорошим примером для директоров других средних школ. По словам директора школы No10 Монас Венеры Айтиевой, здание школы было построено в 1991 году. Обучается в ней 868 учеников. С 1991 года в школе не проводилось капитальных ремонтных работ. Здание на данный момент нуждается в замене всех старых оконных рам, а также в новой системе отопления. Мэрия города, включив школу в поддерживающий грант, объявила тендер на замену окон и составила смету для полного обновления системы отопления. Президент осмотрел, Смотрев помещение, отметил необходимость скорейшего проведения ремонтных работ в школе. Глава государства с благодарностью подчеркнул, что эти школы вместе с другими учебными заведениями республики вовлечены в реализацию государственной политики по цифровизации. Также сегодня состоялась встреча президента с жителями города Балакчи, во время которой глава государства отметил, что развитие регионов – это не только строительство социальных объектов, но и помощь нуждающимся – сиротам и вдовам. Государство постоянно обращает внимание людям, нуждающимся в социальной поддержке. Если в прошлом году размер пособия был 3000 сом, увеличили на 1000 сомов. Государство по мере возможности помогает старикам, сиротам и вдовам. Я говорю руководителям областей, акимам районов о том, что помогать сиротам, нуждающимся – Бога угодное дело. В некоторых регионах появились хорошие инициативы в этом направлении. Я встречался с соотечественниками в России, Турции, Германии. Все они говорят, если Акимы, главы Айлок организуют, мы готовы помочь, ведь это общее дело, поэтому на местах мы должны всем миром взяться за это дело и помогать нуждающимся и сиротам», – подчеркнул президент. Он также обратил внимание на то, что одно из главных направлений страны – это экспорт отечественной экологически чистой агропродукции. «Конкуренцию на мировом рынке мы можем выдержать своей экологически чистой продукцией» странами, В том числе с Китаем имеются договоренности о поставке на их рынки нашей агропродукции. В настоящее время ведется работа по производству и экспортированию экологически чистых продуктов с брендом «Сделано в Кыргызстане». В целях увеличения экспорта сельхозпродукции правительством принято постановление и выделены средства, отметил президент. На бизнес-форуме ШОС, расширяя границы сотрудничества, подписаны соглашения на более чем 2 миллиарда долларов. Всего было подписано 11 документов. Участие в форуме принял премьер-министр Мухаммед Калы Аблгазиев. Глава правительства констатировал, что это недостаточный объем, учитывая, что на форуме представлены крупные мировые компании и представители деловых кругов стран-членов ШОС. Глава правительства отметил, что на сегодня имеется конструктивное предложение о создании финансовых механизмов и о создании Банка развития ШОС. Отметив, что во многих партнерских организациях есть единые банковские системы, и сегодняшняя встреча – это начало большой совместной работы. Основная цель бизнес-форума – это обмен идеями и проведение переговоров о возможности реализации проектов в рамках ШОС. Актуальная встречи в том, что она проходит в условиях конкуренции и кризиса в мировой экономике, а глобальные проблемы населения все больше становятся предметом переговоров. Потому на сегодняшний день нужны эффективные эффективные пути решения, а ШОС становится фактом стабилизации не только экономик наших стран, но и мировой экономики. Будущее мира в таких организациях, подчеркнул глава правительства. Внедряя развивая такие эффективные механизмы, как свободное передвижение инвестиций, товаров, услуг и рабочей силы, единую финансовую, кредитную и таможенную политику в будущем будет создана мощная экономическая организация, от которой выиграет все страны-члены Шос. К примеру, вступление Индии и Пакистана в шос придало организацию дополнительную силу, учитывая размер территории и численность населения этих стран, которая сегодня составляет 1 миллиард пятьсот миллионов человек. В Бишкеке проходит региональная конференция «Гражданское общество. Новые пути развития». Организатором мероприятия выступила программа «Инициатива гражданского общества», которая была учреждена в Университете Центральной Азии в 2017 году. В работе конференции принимают участие более 150 человек из различных стран мира. Это представители государственных органов, неправительственных организаций, эксперты и члены научно-образовательных кругов. В рамках конференции проходят дискуссионные панели, на которых обсуждается такие темы, как инновации, гражданское участие, управление и партнерство. Сильное гражданское общество ⁇ это предмет большой гордости нашей страны и большое завоевание последних лет, потому что это было не очень просто, когда вот этот институт у нас, вот это вот общество, оно сформировалось. Поэтому я думаю, что такие конференции, они важны. А государство, я уже отметила, что в национальной стратегии устойчивого развития мы уделяем этому внимание. Мы уделяем внимание дальнейшему развитию сотрудничества, диалога государства и институтов гражданского общества. Чем сильнее будет гражданское общество, тем, я думаю, будет быстрее идти процессы преобразования. Разбирательства по делу экс-главы таможенной службы Адамкула Джунусова приостановили. По информации адвоката Рустама Абдуррауфова, адвокаты заявили ходатайство о проведении экспертизы по выявлению реального ущерба государству. Суд удовлетворил ходатайство о назначении комиссионной экспертизы. Экспертизу проведет государственная судебно-экспертная служба, отметил адвокат. В числе обвиняемых помимо Адамкула Джунусова по делу проходят еще 14 человек. А в декабре прошлого года Джунусова задержали в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку и экстрадировали в Кыргызстан. Для поддержки отечественных товаров производителей ведется активная работа по реформированию системы государственных закупок. По информации Министерства финансов, предусматривается обязательное предоставление закупающими организациями льготы при закупке отечественных товаров и услуг. Упрощаются госзакупки посредством электронного каталога. Регламентируются процессы приобретения методом прямого заключения договора товаров у внутренних товаропроизводителей. Внесены изменения в закон о госзакупках, которые включили норму об предоставление закупающими организациями льгот до 20% на товары и работы отечественных товаропроизводителей при оценке и отборе конкурсных заявок, которые используют внутренние трудовые ресурсы и местное сырье. На веб-портале госзакупок внедрен функционал, требующий обязательного установления процента льгот со стороны закупающей организации. Кроме того, для развития малого и среднего бизнеса в регионах внедряется электронный каталог. Разработана платформа электронного каталога товаров, работ и услуг, которая действует в пилотном режиме. Для отечественных поставщиков наличие электронного каталога повысит прозрачность системы оценки конкурсных заявок при закупах с небольшой стоимостью, сократит время проведения госзакупок с небольшой стоимостью и при формировании конкурсных заявок, отметили в Минфине. В Бишкеке с 15 по 19 мая проходит международная научно-практическая конференция, посвященная 110-летию известного кардиохирурга и академика Исы Ахумбаева, 60-летию проведения первой операции на сердце в Средней Азии и 15-летию формирования научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов. В рамках данной конференции в столице проходят и мастер-классы, и практические операции с обучением от зарубежных кардиохирургов. В 1959 году Исаку первым в Средней Азии провел операции на сердце. Его научные исследования и открытия заложили основу для развития сердечно-сосудистой хирургии нашей страны. Дети и внуки Исакуновича сегодня продолжают работать в этой отрасли и оказывать медицинскую помощь пациентам в составе семейной династии.